Люб, тебе какие нравятся огурцы? Мне вот нравятся пупырчатые. А мне нравятся длинненькие и толстенькие. А мне все равно, я на салат беру.